здравствуйте друзья в этом видео я покажу как я делал часы из спила вяза цифры для часов изготавливал из обрезков досок настрагал ламельки и выпиливал надфилем для часов был приобретен часовой механизм в магазине Леонардо механизм плавного хода не тикает, не шумит с секундной стрелочкой на спиле были трещины я залил их эпоксидной смолой с наполнителем получилось очень даже неплохо это зашлифовалось. под сам механизм фрезером выбрал нишу просверлил отверстие центральное сам спил фрезеровал на фрезером поверхность выравнивал на самодельном стапеле у михаила на канале hardwood Hard. есть видео как он делал стапель такой пилочкой из маленьких планок делаем цифры выпиливаем маленькие-маленькие планочки и потом из них собираем цифры Такие часы может сделать любой начинающий столер, главное, чтобы было желание и терпение. Спил не проблема, в наше время часто кронируют деревья, пилят во дворах, подобрал пенек, отпилил, пожалуйста. Сами цифры я красил акриловой краской, купил краску в магазине, в констоварах, покрасил их сначала коричневым, но на фоне часов смотрелось плохо, потом подкрашивал черной краской. Подвес изготовил из оцинкованной стали толщиной 0,8 рассверлил отверстие надфилем, сделал выемку под саморезы разметил нишу подкрепления подвеса чтобы он не выступал был подлицо, выбрал все это дело стамеской предварительно засверлился После окончательной подгонки прикручиваю подвес. Вроде все ровно получилось. На всякий случай проверим, чтобы не выступал. Да, все идеально. После окончательной шлифовки покрываю все это дело льняным маслом. Под маслом вяз проявил себя очень интересно. Такая яркая текстура получилась. очень красиво вышло. масло не жалел чтобы часы прослужили долго нужно было их хорошенько пропитать Когда я пропитал масло в лицевую сторону, я понял, что допустил ошибку. Цифры-то я не наклеил. Боялся, что цифры теперь не приклеятся. Но суперклей творит чудеса. Цифры приклеились насмерть, пробовал отрывать, нет. Держится очень даже хорошо. Но сами цифры не видно на фоне. Дерево стало темным под маслом. И решил усилить контраст и покрасил сами цифры черной краской краску использовал от струйного принтера черную так нам намного интереснее получились цифры лучше видно а по краям у них сбоку видно что они коричневые такие объемные цифры получились Мне такой вариант понравился больше. После высыхания краски установил сам механизм и установил стрелочки. Здесь главное не переусердствовать, сильно гаечку затягивать не надо, чтобы не повредить сам механизм. Ну вот, часы практически готовы. Осталось установить батарейку. И вуаля, часы идут. так из подручных средств из подручных материалов такие симпатичные часы оригинальные ни у кого нету кому понравилось ставим лайки подписываемся на мой канал всем спасибо за просмотр